Сегодня практически в каждой крупной организации можно встретить выпускников одного из крупнейших вузов страны. Беседы известных и успешных людей с представителями студенчества не только позволит удовлетворить любопытство, но и поможет молодым и амбициозным не оставаться незамеченными. 11 ноября в Казанском федеральном зародилась новая традиция – мост. Между поколениями соединил всех, кто учился, учится и будет учиться в КФУ. Первую встречу выдающихся выпускников торжественно открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Здесь придут на встречу люди. Это хорошее начинание, а в каком виде оно будет продолжено, во многом будет зависеть от организаторов этого мероприятия. Миссия проекта – не возводить стены, а прокладывать мосты. Мероприятие направлено на обмен опытом и развитие связей между поколениями людей, учащихся в Казанском федеральном. Первый спикер – молодой ученый ФУ Тимур Маджидов. Призывает студентов участвовать во всех политических клубах, научных работах, в творческой жизни университета. Главное, по его словам, учиться не ради диплома, а получать знания, навыки и умения. Именно пройдя через тернистый путь исканий, Тимур нашел свое призвание к науке. Я уверен, что таланты за зарыты в каждом из нас. Более того, в каждом из нас очень много талантов. И так же, как и деревья, таланты нужно, нужно растить. И в этом заключается вся как бы, хитрость. Потому что некоторые таланты наши они помогают другим, а некоторые, так скажем, исключают какие-то другие. И очень важно в какой-то момент понять, какой из этих талантов ты действительно хочешь реализовать какой из них может вам помочь для того, чтобы вы достигали целей, которые вы хотите в жизни, и понять, какие эти цели в жизни. Поделились своими историями успеха и профессиональными секретами Егор Алеев, собственный корреспондент ТАСТ в Казани и Анастасия Фатахова, основатель проекта «Математика». Гузель Хисматулина рассказала о своем главном достижении. Тренинговая компания TeamSoft не просто работа для Гузель, это образ жизни. Она поделилась небольшими советами, как правильно найти свой путь в жизни. Говорю три вещи. Первое, я, я говорю, первое, не бояться принимать решение, смелее принимать решение. не надо ждать с пятого курса, надо начинать уже на первом курсе. Второе это, это общение, общаться, коммуника... ну, то есть, создавать коммуникативное пространство, то есть уметь разговаривать с, любыми, с разными людьми, налагивать связи, налагать отношения. Ну и третье это работа. А вообще в любом деле если хотите добиться успеха без работы ничего не получится. Да, сколько бы у тебя ни было таланта. Это вообще никто по сравнению с тем, сколько тебе придется вложиться. Причем, тем больше твой талант, тем больше тебе придется работать. Проект ⁇ Мост ⁇ организован сообществом выпускников КФУ ⁇ Альма-Матер ⁇ и будет проводиться ежемесячно с новыми спикерами выпускниками университета. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.